Сумки, пряжный сезон, платье, парео. Хочу предложить вам сумки из натурального льна. Начинаем отшивать вот такие вот платьишки. Размеры и цвета в ассортименте. Цены укажу ниже под видео. Трикотаж турецкий. Отшито просто бомбически. Показывают буквально обратную сторону. Смотрите, какое качество. Трикотаж настолько хорошо ложится. Он не вытягивается. Могу предложить. Не монохром однозначно, но что-то ближе к этому. Пляжная сумка. Натуральный лен. Не идет... Красивую чай огромная Парео. Вот такое. Смотрите, вот оно какое. Почти в том, да? Его можно намотать на голову. Я очень люблю такие вещи. А хотите, я его намотаю? Прикольно? Попробуем. А, кстати, и еще здесь есть вот такая косметичка. Классный подклад. Внутри карман. И все застегивается на клюпочку. Ну что? Наматываем. Честная импровизация вообще. Просто импровизация. Что-то вот так. Что-то вот такое, такое, чисто так лёгкое. Опа. на пляже вполне можно пойти. Почему нет? Перегрева нет места. Идем дальше. Короче, цена этого. Есть еще две сумочки. Это остатки Ой, от коллекции, есть. поэтому цены вот такие. Есть вот такой вот цвет. Смотрите, здесь комбинировка голубого. Сочетание оранжевого, и зеленого красиво денима. Внутри тоже подклад И карман Цена этой сумки 600 рублей Размер довольно большой Все сумки садятся хорошо на плечо Есть еще вот такая Более спокойная расцветка Здесь расцветка идет Сжимлости С цветочками Здесь есть косметичка, внутри подклад и кармашек. Это стоимость 800 рублей. Еще предлагаю вот такие льняные сумки. Это натуральный лед, прям рогошка. С эффектом серебра. Здесь прям серебряная нить вживлена. На солнышке однозначно будет видно. Это красивое кружево. Формат А4. Эко-сумки моды на сегодняшний день. Очень стильные. Будут смотреться с абсолютно любым сочетанием одежды. Так как цвет натурального льна очень красивый. Вот такая вот, смотрите, стеночка. Это дает объем сумки. Это не плоский пакет, который обычно вот так шит, а вот таким образом. И донышко. Цена этой сумки 1150 рублей. Это же модель есть нет, не эта же модель. Похожая. Похожая модель есть. Смотрите, вот в таком. Красивая вышивка бабочки. Здесь выполнено немножко иначе. Закругленное дно без объема. Цена этой сумки тоже 1150 рублей. Ну и это. Здесь красивые розы. И вот такие пайетки. Так как платье свободного кроя, оно будет, в принципе, хорошо на любой фигуры, Независимо от того, какая грудь. Смотрите, как тянется. Это по размеру и будет очень комфортно. Еще отшиваем вот такие вот красные платья. Показываю пока на фотографии. моделью, пока приходится быть самой, потому что только начали это движение. Цена красного платья, по-моему, 2500. И оно оверсайз. Можно заказать любой цвет, какой вам нравится, из предложенных. Цвета показываю вот здесь, вот на видео, смотрите. Срок изготовления от платья по индивидуальным меркам 3-4 дня, плюс отправка. И вы вовну.